Thank you. Концепция киберполигона известна миру года четыре уже, и аналогов ему нет. Никакие из крупных предприятий в России не смогли пока реализовать вот такого масштаба это средство. Для нас это новый опыт, новые возможности, новые знакомства. Информационные системы, они уже везде, и без них любая организация не сможет нормально существовать. следует понимать о том, что они выбрали ту профессию, которая, самое главное, не останавливается в своем самообразовании.